Виталий, приветствую тебя. Традиционная встреча. В понедельник обсуждаем, как и всегда, рынки, фундаментальный фон, технические возможности, которые есть в плане тех анализов. Все это, друзья, делаем для вас, чтобы всегда было больше информации для принятия торговых решений. Ну что, индекс доллара – инструмент, который активно растет. Я думаю, что мы видим на рынках, что инициатива явно перешла к покупателям американской валюты, поэтому… На какой бы риск мы сейчас не посмотрели, то логично, что рисковые активы сейчас под давлением. Причем прошлой неделе было не то, чтобы насыщенно какие-то фундаментальные события, релизов таковых значимых не было, но было несколько выступлений представителей американского регулятора и выступления Джерома Пауэлла в Функтонском экономическом клубе. Он, в принципе, повторил то, что было им ранее озвучено получается, уже две недели назад, по итогам заседания американского регулятора. Я параллельно, давай к демонстрации, перейду, чтобы... Так, секундочку. Так, Виталий, видно уже график? Да. Отлично. Индекс доллара, друзья. Сейчас котировки 103.53, мы видим то, что американская валюта остается на локальных максимумах. Я, честно говоря, рад, что инициатива перешла к покупателям, потому что, когда индекс доллара котировался в районе 102 пунктов, ну, прям верил, что слишком сильно распродали американскую валюту за последнее время, и доллар достоин, чтобы хоть какое-то время еще сопротивляться и локально поторговаться на более высоких ценовых значениях. Еще раз повторюсь, что я не ожидаю, что индекс доллара вернется к уровням, которые мы наблюдали в конце прошлого года. Это, конечно же, перебор, потому что Рано или поздно, я думаю, что уже относительно рано, американские регуляторы все-таки откажутся от жесткой монетарной политики. Но не сейчас. Какой-то период времени есть возможность поработать с идеей роста курса доллара. По крайней мере, сейчас, когда у нас подтвержденная позиция американского регулятора, что ставки будут расти, сейчас даже на рынке спекулируют на тему того, что ставку можно будет поднять и в марте, и в мае, и в июне. То есть она чисто теоретически легко, даже если американский регулятор будет повышать ставку на 25 байсных пунктов, она в конечном счете легко может достичь 5,5%. Я согласен с тем, что сейчас, пожалуй, лучше бы ставку, ну как минимум, держать на высоких значениях, потому что следует создать условия для охлаждения американского рынка труда, потому что последний отчет по non с который мы с тобой еще ранее разбирали, отчет его нам показал, что заработные платы остаются на очень высоких значениях, и на мой взгляд, рост заработных плат, он будет оказывать такое поддерживающее, разгоняющее даже, что ли, свойство на инфляции. И вот буквально на выходных, щелкая каналы на Блумберге разбирали ситуацию именно какие стоит ждать данные по инфляции уже завтра это опять же статистика выйдет важный релиз пожалуй наверное, самый важный этой недели и стоит ли рассчитывать на позитивную динамику которую вот например мы видели в Новой Зеландии в Австралии и в Германии в пятницу как раз акцент на то, что если растут заработные платы, повышаются цены на поддержанные автомобили, в этой связи можно рассчитывать, что индекс потребительских цен – покажет положительную динамику. Поэтому, конечно же, будет прям совсем неожиданность, если мы увидим цифры, которые подтвердят, что инфляция в прошлом месяце в Штатах выросла, и это скажется также на годовом показателе потенциального прироста. В случае роста инфляции, конечно же, на рынок тут же вернутся спекуляции относительно местности повышения ставки даже не на 25 байсных пунктов, а снова на 50 байсных пунктов, пунктов, потому что мы знаем, что ФРС в принципе... Ничего другого и не придумал, кроме как бороться с, с высокой инфляцией более высокими процентными ставками. Поэтому я рассчитываю на то, что индекс доллара сможет воспользоваться текущей ситуацией. И, конечно же, сейчас на фоне ожидания вот этого релиза по инфляции и потенциально завтра, если мы увидим цифры, которые будут позитивными, 105 пунктов легко. В рамках этой недели, то есть это, да, амбициозная цель, все-таки индекс доллара не так был активен, как многие другие финансовые активы, но вот э, значимость отчета по инфляции лично э, меня э, удерживает на стороне покупок и позволяет э, верить, э, визуализировать, что восходящая динамика может оказаться даже э, очень э, неплохой. Что касается рисковых инструментов, ну поскольку я по фунту, точнее по доллару только что обозначил развитие восходящей динамики, евро и фунт это инструменты, которые остаются под давлением. Евро сейчас уже котируется на отметке 1.06.80, и я считаю, что 1.05 это значение, которое мы можем увидеть в ближайшие торговой сессии, если, конечно же, реализуется вот сценарий роста курса американского доллара. Что касается британской валюты, здесь, пожалуй, я больше медведь, потому что здесь даже не хочется проводить исключительно корреляцию с индексом доллара. Здесь достаточно и национального британского фундамента, крайне негативного, который может стать причиной пробоя поддержки 1,20 и движения еще ниже. На прошлой неделе было много выступлений представителей Банканга, в частности даже Бейли, глава, глава британского регулятора перед Палатой общин, подтвердил, что рецессия неизбежна. И неизбежен также тот факт, что британскому регулятору придется и дальше повышать процентные ставки, даже несмотря на то, что эту ставку подняли уже на 10 последних заседаниях подряд. И инфляция, если мне не изменяет память, в Англии остается сейчас среди э, развитых стран самая высокая, она выше 10%. И мы видим то, что ужесточение монетарной политики, по крайней мере, вот э, текущими темпами, в текущих условиях и обстоятельствах не э, оказывает охлаждающего влияния. Рост инфляции – это тормоз для потребительской активности, проблемы на рынке недвижимости, по сути, кризиса, рынка недвижимости, который тоже влияет и на а, потребительские предпочтения и так далее. А, следствия или даже, скажем так, негативные последствия протестов, а, еще один негативный а, момент, а, который будет а, таким деструктивным фактором для британской валюты. И пятничная статистика по промышленному производству ВП а, тут, наверное, выдумывать и притягивать за уши какой-то позитив не стоит, она а, казалась плохой, ну, нулевой показатель в квартальном, Выражение роста – это, мне кажется, плохая э, динамика. А месячный показатель – минус 0,5%. А потом а, а, другие отчеты, которые по обрабатывающей промышленности, по а в целом динамике промышленного производства, тоже а, релизы, которые не позволяют сейчас рассчитывать на какое-то даже умеренное восстановление британской экономики. Поэтому я жду серьезного экономического склада. Думаю, что фунт в связи с этим тоже будет негативить по этому поводу. И даже среди рисковых инструментов, вот оценивая перспективы евро и фунта, я бы предположил, что потери британской валюты могут быть более серьезными. И если в рамках вот ближайших торговых сессий мы увидим тест поддержки 1,20, даже на импульсном рывке, на импульсном движении пара фунт-доллара легко может провалиться к уровню 1.1850-1.19. Это как бы мои ближайшие целевые ориентиры. И пару слов буквально про рынок нефти, который сейчас стабилен в плане развития восходящей динамики. 85.50 по бренду Думаю, что 90 долларов – это цель, которую я сохраню на ближайшее время, особенно в свете вот анонса российских экспортеров о том, что из-за западных санкций придется сократить дополнительный объем нефтедобычи на 500 тысяч баррелей. И мы тут же обязаны вспомнить про соотношение спроса предложения, про ситуацию с глобальным предложением на фоне восстановления китайской экономики. И на мой взгляд сейчас путь наименьшего сопротивления – это все-таки говорить о потенциальном дефиците, который может наступить, если не сейчас, то ближе к уже третьему, четвертому кварталу. И на этом фоне рынок может развить восходящую динамику и даже потенциально превысить 90 долларов за баррель. Виталий, тогда на этом все. Тебе передаю слово. Так, один момент. У тебя попробую, демонстрация работает? Mm, да, ну твоя пока не ушла. Так, сейчас. Mm, пока не идет мне. Давай сейчас попробуй. Все, пошло. А, ну, чтобы я добавил по поводу процентных ставок, если рассматривать это все в долгосрочной перспективе, да, то есть мы обсуждаем это спекулятивно. Но э, для тех трейдеров, так скажем, инвесторов, которые занимаются среднесрочным, долгосрочным трейдингом, э, для понимания, вот, э, вот эти процентные ставки, которые идет уже в течение последние несколько месяцев, да, такое агрессивное осень началось, там 0,75-0,5% поднимали. И э, как оно влияет, скажем, на, на доллар, на фондовые рынки в долгосрочный. Все ожидали, что все обвалится и, и, и так далее. Да? Но нужно понимать, что повышение процентных ставок влияет на рынок в долгосрочной перспективе, это в среднем где-то год. Да? Вот есть такое понятие. Вот, мы получили где-то примерно такое начало агрессивных поднятий, это осенью. То есть у нас, если так рассматривать, то влияние на ВВП будет примерно где-то такое ощутимо где-то во второй половине 23 -го года, конец 2023 -го uh -huh. года. Да, то есть там уже год мы уже видим явные признаки рецессии, так как у нас, если рассматривать ПВП США, про прошлые два квартала были снижения, да, и последний квартал, который вышел, он якобы показал плюс, и все-таки нет рецессии да, uh -huh. в, в, в этом понимании. Хотя э, все знают, что там последний, ну, подряд три квартала это рецессия, как бы сигнал, э, хотя был такой недавно один момент, э, кто-то даже шутил, что ранее было, когда два раза подряд квартала э, снижение, то это рецессия. Ну, вот, шутят, что кто-то почистил Википедию Википедии и сменил с двух кварталов на, трех, на, на три квартала. Есть, есть такие даже, э, ну, как бы это не шутка, мне кажется, что это реально было, я... Скажем, экономисты реально это обсуждали, поэтому в долгосрочной перспективе нужно искать, скажем, точки на снижение фондовых индексов роста доллара. Да? То есть, напомню, последние несколько месяцев я был медведем по индексу доллара. На текущий момент, вот, в прошлый понедельник, я с тобой скажем, перевернулся mm -hmm. в БК. Поэтому я ищу точки входа на покупку по индексу доллара. Конечно, это может дело затянуться и не с текущих. Мы можем пойти глобально на 115, 120 и выше. Я считаю, что индекс доллара покажет в конце года и в 24 году достаточно сильный рост. И по отношению к другим валютам. Евро, фунт, китайский юань да, и другие валюты. Поэтому ищем точки входа. Это может быть длительный такой, длительная охота на хорошую точку входа. Да с обязательным соблюдением риск менеджмента, так как ожидание это одно, а рынок может Скажем. Так, демонстрация экрана не идет мне пока. Идет запрет. Так, вот. теперь. Сейчас, все, пошло. Угу. Так. так. Ну, комментарий по поводу акций в США. Я в прошлый раз говорил, что так, видео отключу по поводу акций если кому интересно чтобы я делал разбор акций пишите в комментариях название акции там пикеры обязательно чтобы мы разобрали их на следующих обзорах и по возможности я их буду разбирать если интересны идеи я выскажу свое мнение а так пока остановимся на валютах по поводу индекса доллара в прошлый раз когда мы с тобой встречались в понедельник я говорил что прошел импульс и стоит ожидать с коррекцией, э, искать точки входа на покупку. Назывались цели 102.50, 102.30. Мы, ну, в принципе, один отказ сделали в район 102.3. Я со своими, скажем, учениками подписчиками начал покупать только индекс доллара в, во второй половине четверга. Утром пятница, да, то есть я дал ориентир, что возможно покупать. У нас, как я считаю, возможно, закончилось коррекционное движение в этом импульсе, и мы будем двигаться к тем целям, которые ты назвал, в район плюс-минус 105. Да. Не исключаю, что мы можем еще раз протестировать эту зону, скажем, поддержки, которая у нас была в четверг, минимум, это в этом районе. 102 и 3 еще ложно вывести, и потом только уйти, вверх, уйти наверх да. поэтому кто торгует индекс доллара набирайте покупочки с общим скажем стоп-лоссом где-то в районе 102 101 7 примерно там нужно будет смотреть уйдет ли оно ниже или нет обязательно с риск менеджментом да, потому что мы сейчас Работает против тренда, да? Тренд у нас среднесрочно нисходящий последние несколько месяцев, и поэтому никогда нельзя исключать, что это все у нас коррекция, и мы дальше пойдем обновлять минимум. Да? А, ну, по другим валютам, которые ты назвал, там еврофунт, я повторяться не буду. Давай какие-то новые добавлю. Возможно, кто-то торгует там, условно, там, Азиатский регион, условно, этот, этот параллель, да, а, новозеландский доллар. Здесь аналогично я рассматриваю, скажем, рассматриваю снижение, у нас сейчас идет небольшое такое накопление в нисходящем импульсе, поэтому в районе 0.63.50, если мы туда дойдем, возможно, пробность текущих целится по данному инструменту в район 0.62. Да, то есть возможно, работать по данному инструменту с общими стоп-лосами за максимум э, четверга, да, который у нас был, э, не исключая аналогично как по новозеландскому доллару, как я сказал, уже по индексу доллара, что мы можем еще четверг вот эти минимум максимум пощупать. Да, то есть, э, завтра будет волатильность, э, посмотрим. По австралийскому доллару картинка практически аналогичная, где-то с коррекцией возможно рассматривать снижение по данному инструменту. Доллар-иена, ну, уже достаточно хорошо ушла наверх, я со своими ребятами покупал с коррекцией в районе 103.50, там 103.131, когда мы красиво сделали выносы, кипенбары нарисовали. И мы уже находимся в покупках. Кто ранее не покупал, в принципе, потенциал роста еще есть, возможности пущих, но уже, скажем, риск, длина 100% будет чуть-чуть длиннее. Цели где-то в район 134,5. По металлам, в принципе, у меня аналогичная картина. Возможно, мы уйдем где-то пониже в район, скажем, 1820-1800. У нас началось такое коррекционное движение, пошли импульсы вниз. И в принципе все, что ниже 1800, так скажем, 80, я бы рассматривал на снижение. У нас есть один импульс, второй. Сейчас происходит коррекционное движение в импульсе, который был в четверг. И возможно, мы дальше будем падать. Пока как я уже сказал, вот это все движение, что по золоту, что по другим валютам, я пока рассматриваю это как возможно коррекционное движение и, там, еще на пару недель и дальше возможное продолжение вот этих э, среднесрочных трендов, которые у нас есть по индексу доллара нисходящий и по золоту, так как у нас по золоту я не исключаю, что у нас на текущий момент идет коррекция, которую я ранее уже ожидал, на, по индексу доллара она началась и по золоту примерно, если мы уйдем там, как я сказал, 1800, возможно, плюс-минус чуть ниже, и дальше возобновление среднесрочного роста вплоть до уровня 2000, 2070, на обновление максимум, которые у нас были в прошлом году. Когда мы их добьем, там дальше будем смотреть, так как я считаю, что это будет такая бычая ловушка для инвесторов, э, золотых жуков, как говорят, да, все будут думать, что мы дальше уйдем в космос, возможно, там плюс-минус кольнем, вот эти максимумы исторические, э, и дальше дальнейшее снижение. Я там уже по факту посмотрим Ну и в принципе все, да, то есть я пока на сегодня там рынок валютный золото, там, серебро, но ну, аналогично. По фондовому индексу, э, скажем, если рассматривать SP500, э, Пока этот рынок для меня, скажем, в долгосрочной перспективе, я ожидаю точки входа на шорт хороший, да, напомню, там сейчас, если смотреть индекс, индекс эйф, эйф, эйфории по росту на рынке акций, он сейчас зашкаливает, показывает там, условно, исторические максимумы, если смотреть на кривую, и все видят дальнейший рост. Я думаю, что этих ребят рынок должен немножко разлуть, да, их депозиты. И Поэтому где-то плюс-минус я ожидаю коррекции по этому рынку. Пока картинка мне для шорта не слишком понятная. Подожду еще несколько дней. Не исключаю новые максимумы локальные. В формате. То есть рынок mm -hmm. не всегда, так скажем, дает красивую картинку на, на, на вход, то есть, там, или на шорт, или на покупку. Бывает рынок по-разному спасибо виталий за комментарии за рекомендации за сделки ну что тогда следим еще раз отмечу завтра день очень э, значимый для рынка потому что завтра инфляция в сша серьезный триггер для доллара и для рисковых инструментов пока что все действительно располагает к тому что доллар сохранит вот эту восходящую динамику а соответственно рисковые инструменты которые мы с виталием прям разобрали, ну, все основные мажоры, точно. Рисковые активы будут испытывать давление. Ждем роста волатильности, контролируем риски, как и всегда, друзья, следите за загрузкой депозитов. Риск менеджмент это, как я всегда говорю, принципиальнейший момент, он прежде всего на вас. Виталий, спасибо тебе за уделенное время, тоже хорошей недели и отработки, рекомендаций, увидимся в понедельник в следующий, обсудим как раз в том числе и отчет по инфляции. Пока. Пока удачи.